Всем привет, сейчас на Prado 150 будем наносить керамику вот этой фирмы у нас в комплекте пришла такая вот тряпочка, микрофибра сейчас я распаковываю цена ее 15 долларов написано Made in Japan. Ну, есть вероятность, что Made in China после полировки мы сразу же наносим керамическим покрытием. По времени так будет быстрее, ну и так будет более продуктивно, то есть коэффициент полезного действия больше, чем ты заполировал, поездил, что-то покоцалось, еще что-то Не, произошло. Нет, еще. смотри. Полиров... Объясни, Юр, почему? Объясни. Лучше сразу после полировки покрывать керамикой. Сразу почему? Потому что, смотри, мы отполировали машину, у нас лакокрасочное покрытие абсолютно чистое. Мы наносим керамику, и у нас тогда все как процесс законченный. То есть все как надо. Керамика она заполняет глубокие царапины. Максимально да уберет и глубокие царапины и придаст крепость лакокрасочному покрытию, блин. Юр, скажи, да. это недорогая керамика, но вот на год хватает, да, вот из опыта? Братан, ну я думаю да, на год так точно хватит. А вот я смотрел, керамика есть 5-6 раз дороже. Она значительно ну, а, на, на сколько. Привозили керамику, которая стоит по 1000 долларов бутылочка маленькая. И насколько сколько хватало? Гарантии, ну гарантию они на нее дают от 3 до 6 лет. Ну, значит, ты понимаешь, что это тоже провокация. Ну, то есть, я думаю, что так само она держит год, как и любая остальная. Ну, максимум 2. Это в лучшем случае. То есть проще и дешевле э, покупать Один более дешевую ну, керамику, да, которая там 5-6 раз дешевле, но на год ее точно хватит. Да, да, лучше так. Перед полировкой берем губку. Если здесь не прорезаны вот эти края, надо... Тогда придется пальцами держать тряпку. Это не очень удобно, и тряпка постоянно выпадает, то есть ты ну, еще от замены лучше тряпки. прорезать из опыта. фирменной керамики так уже сделано изначально. И просто вот эту тряпочку, которая идет в комплекте Ее сюда вот так аккуратненько запихуешь Вот так аккуратненько, чтобы она у нас была тут четенько держалась Мы это все дело поделали И инструмент для нанесения керамики готов Распаковываем бутылку, есть стопорное кольцо Такое стремное, но тем не... менее. Ебать! Никогда, люди, не покупайте керамику Ха, про, шмо, это полное дерьмо У него запаковка бутылки Полная срань. Я тебе показываю. Последняя, которая керамика я натирал, было 9х мр fix какой-то непонятно. Смотри, сразу мы равняем, в чем разница. Открываешь колпачочек, и у тебя есть пломба. Керамика имеет свойство застывать. То есть, вот эта срань не имеет полного блять, э, аннуляции, герметичности не имеет. По-любому есть доступ воздуха воздух, она застынет. У нас здесь есть вот такой вариант. Мы просто заткнули, закрутили. Оп. И оно у нас не застынет. А это как-то немножко выглядит скудно. Скудно очень. Ну ничего, будем надеяться, что качество ней. Всему хорошее. своя цена. Да. Цена небольшая. И Брата, попробуем в любом случае Это хрень дешевле. Я купил вот эту хрень. Вот эту хрень. За так же самое 30 миллилитров И давай не будем делать поспешные выводы И перейдем уже к делу Согласен А дальше посмотрим Братик смотри Что мы делаем Для того чтобы нам начать это все Нам надо пропитать вот эту тряпку Мы специально намотали Тут есть пара ложка Чтобы у нас пара ложка пропиталась Тогда у нас будет минимальный расход Делаем вот таким образом Мажем, мажем, мажем Видим тряпка помокрела Оп Все, зашибись И теперь плавными движениями Начинаем натирать. Вот таким образом. Юр, а как рассчитать, вот, чтобы на машину хватило 30 миллилитров? Братан, это, конечно, сложно. Вообще, по большому счету, таких два фанфурика надо, чтобы ну, сделать хорошо, качественную машину. Я сказал, что мы в один влезем. Братан, в один слой мы влезем. Но, Но вообще было, В идеале конечно, это два слоя, да? В идеале два слоя, поэтому надо было бы использовать два фанфурика. Смотри. Но Потом мы... мы так само повторяем движение только в обратную сторону. Мы попробуем один и посмотрим, насколько хватит. Конечно. А в следующий раз уже. Братик, смотри. Возьмем мы... два или другую фирму. Согласен. Смотри, мы сделали вот так и вот так. Потом посмотрим. У нас машина здоровая, черная, поэтому, блин, нам надо делать это как. Численно? как численно? Смотри, трем сразу вот так. Видишь, оно все нарисовывает очень внимательно трём, чтобы не пропустили никаких моментов. Керамику на крышу нанесли, даем 15 минут застыть, а потом протираем тряпочкой и убираем остатки. Итак, наша керамика застыла. Сейчас Юрик покажет, как надо. Дальше протирать. Сначала берем мягкую берем тряпку двухстороннюю. Тряпка тоже не вся микрофибра подходит. То есть это специальные тряпки, которые, блин, ну, ЖК, это 151 тряпка стоит. Это специально под эти вещи. Берешь мягкой стороной. Убираешь. Плавными движениями убираешь. Вот у тебя видно прямо, что есть она вот. Видишь? Есть. Ты ее потихонечку убираешь, убираешь, убираешь, убираешь. И нам надо дойти до того момента, пока не будет никаких остатков. То есть, чтобы у нас крыша была идеально натерта. Переворачиваем. И трем обратной стороной. И у нас получается без разводов, без них. Просто Клёво, Слушай, новая как крыша. новая, реально как новая. Братан, ну есть какие-то моменты. Не, не, не присматриваться, Это понятно. Ну, брать, все ну, идеально. Не уже. может быть машина. 9, ну. 9 лет, да. 210 тысяч пробег. Поэтому смотри, у тебя крыша идеально как новая. Ну реально, небо и земля, совсем другой уровень. И плюс к этому всему это защита от всяких мелких повреждений. От кислотных дождей. От всякой, ну, то есть это. Вся, вся, всякой это не, послушай, Но это не защитить тебя от камней. Или там от каких-то там Но механических повреждений. Защиты. Ну, от химии, от снега, там, от всяких там, блин, даже. Вот от щелочей вот да, да. Естественно, будет защита, и у тебя машина будет выглядеть всегда шикарно. Слушай, я думаю, это актуально для тех, кто живет возле моря, правильно? Для них вообще. Потому что там это... соляная вода это, блин, жесть. Все А вот может... эта снега будет очень-очень-очень спасать, от этой Так что для жителей морских регионов эта тема будет очень актуальна и этот ролик, я думаю, будет полезен крыша у нас готова вот такой результат На капот наносим двойной слой керамики, то есть больше, чем на остальные части, так как капот у нас является самым уязвимым местом в автомобиле, находится ближе к дороге и все прелести дорожного покрытия, песочек, там, камушки и весь абразив берет на себя первый. Вот с голограммкой, ну, то есть разноцветной, как будто бы масло разлили. Это означает, что керамика высохла и пора убирать лишняки, смотреть результат. И на финише берем самую такую нежную тряпочку по ощущениям и дотираем лишнее. В труднодоступных местах керамику наносим на маленькую тряпочку и протираем, чтобы ничего не пропустить. После нанесения керамики ждем минут 15. Сильно затягивать не стоит, так как потом будет тяжелее убрать остатки. Крыло протерли. Такое ощущение, что новая тачка. При том, что это крыло не крашено. Пробег 210 тысяч. И керамика реально дает эффект. Реально классно смотрится, даже на ощупь какое-то другое покрытие становится. Чувствуется, что какая-то защита присутствует. Реально классно, зеркало просто. Глубокие царапины, конечно, не убраны, так как полировочка до определенного момента убирает. Ну, все в пределах разумного, но вид стал значительно лучше, то есть минус 100 тысяч пробега можем откинуть. Смотрите, когда покрытие становится радужного цвета, ну как будто бы масло вылили В этот момент надо вытирать, потому что потом будет все сложнее И есть вероятность, из-за того, что вы будете сильнее тереть, повредить лакокрасочное покрытие Ну в смысле сделать царапины Остатки керамики вытерли Вид просто бомбезный, шикардос. Вот как будто бы реально салона, за исключением глубоких царапинок. Реально классно. Одна сторона готова. Переходим ко второй стороне. Сейчас с дунем керхером, посмотрим как. Керамическое покрытие отталкивает воду. классно прям как стеклышко с вами был канал ресурсы факт ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем удачи пока